Ч, туда свернем или прям пойдем? Значит, туда свернем. Я хуй туда сверну. Почему? Нахуй надо. Почему? Ты слышал легенду? Какую легенду? О живых кирпичах. Как давай рассказывай. Ой, вот, тихой, легенда. Ну, короче, вот эти кирпичи красные, они ночью оживают, короче. Начинают, короче, перетрансформироваются в другое, короче, да? когда они чувствуют, что куда, туда кто-то подходит, они обратно, вот как было все, да, оно встраивается вот так вот все обратно, да, и когда ты, короче, начинаешь там ходить, то, что лазить, и хуяк эта вся конструкция без начинает перестраиваться. Оно вот, все перестраивает себя, и ты кого-то в лабиринте, знаешь, ощущаешь. Ты хочешь такой вылезти, только поворачиваешься, вылезти, а хуяк, а нету вылезти, бать, там стена такая большая, и все закрыто, нахуй. ты, ты, ты все, паника, ты оборачиваешься в эту сторону, тут опять нихуя нету. И ты такой видишь длинный-длинный коридор такой выстраивается. А все уже же ты, твои друзья, все внутри уже. И все, и ты идешь, идешь, ты кричишь, тебя вообще никто не слышит. А все, а никто не видит, что они перестраиваются. А ну вот сюда же с ним, это видишь только ты, ебать. И ты вот так вот начинаешь ходить туда-сюда, просто в такой маленьком квадратике туда-сюда ходить. А тебе кажется, что ты по лабиринту ходишь. И твои друзья думают, что ты ебель ты вообще конченый ублюдок, ебельшился в спайса и не да, можешь да. из квадратной хуйни вылезти, который полметра высота ногу вот так поставите, вот так вылезти, и ты не можешь, и ты вот так вот ходишь, что то в стену вот так вот в стену бежишь, от стены в стену вот так поворачиваешь, они думают все, ебать, я пнд, вызвать, вызвать пнд, да, и все, приезжает пнд, начинает тебя скручивать и все, а туда спускаются пндшники, погоди, да? да, пндшники спускаются, Врачи вот этих белых халатов. Все они, короче, спускайте, им тоже, это казаться, кирпичи опять, покиняйте, и в туннель тоже превращайте, и вот эти врачи вместе ставят, с этим долбоебом, вот так вот в стену бежать, им как то кажется, на типа, ползти, кричатки, пауки, так, по воздуху, вот так вот, стенка, вот такая они, по воздуху, вот так вот, ползти пытаются, не могут вылезти, короче, там вообще пиздец, говорится, надо, как-то прийти, уничтожить это место, Че? это место злых, живых, кирп, живых кирпичей. Запомни эту историю. Если понравилось, ставь лайк и подписывайся на канал. До скорого!